Пускай мне твой сон приснится И кто-то сможет вновь влюбиться Пусть это буду я Пусть это буду я И кто-то в небо постучится И сможет навсегда забыться и сможет свысока разбиться, Пусть это буду я. Пусть это будет И кто-то в мире упадет, На небе кто-то жизнь найдет, Кому-то в гости смерть придет. Пусть это буду я. Пусть это буду я. Пусть что-то прокричит с небес, Пусть он не донесет свой крест, Пусть он уйдет из этих мест. Пусть это буду я. Ангелы летят Я слышу, вдаль меня манят Я знаю, кто-то в дверь стучит Я помню, что и как кричит Я знаю, я вижу, я помню Я слышу, я знаю, я вижу, я помню Я слышу